И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я расскажу, как я сэкономил 200 долларов, и вы также сможете сэкономить, и я думаю, что даже больше. Почему я использую биржу Мэкс и многое другое. У меня есть аккаунты на многих биржах, более чем 10, я их периодически использую, но у меня есть 2-3 основных биржи, и одна из них это Мэкс. У биржи есть один значительный плюс, из-за которого я выбираю именно эту биржу. И конечно же это самые низкие комиссии на рынке. На экране вы видите сравнение комиссии топ бирж. Чуть позже приведу примеры, чтобы вы поняли на практике как это влияет. 0,02% комиссионных для тейкеров на фьючерсах, 0% для спот и фьючерсных мейкеров. Комиссия текера на фьючерсах снижена с процентов до процента и так мало, согласитесь, а они еще и снижены. Каждый из нас думает, что он мало торгует, потому что торги растягиваются во времени, особенно если вы инвестор, как и я. Но даже я наторговал миллион долларов на не основной бирже за год, и то учитывая, что я на ней да практически не торговал. А вы можете наторговать гораздо больше, и самое главное, у вас торговые объемы будут увеличиваться, и поэтому комиссия очень важна. На долгосроке. Возьмем тот же миллион долларов. На макс вы заплатите 0% комиссии, а на Хуобе 0,2%. То есть мы экономим около 2000 долларов а на Binance и битгете 0,1%, то есть мы 1000 долларов экономим. На фичерсных же рынках комиссия будет процента. есть скидки, если вы используете внутренний токен MX токен и скидки, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, которая будет в описании, а также мне будет бонус и благодарность от вас, спасибо. Так, в пример, миллион долларов торговых объемов за год на MX вы заплатите 200 долларов без учета внутреннего токена и и так далее. А на банисе за это 400 долларов. То есть, опять же, мы тут экономим. А на битгете вообще мы бы потратили 600 долларов. Ну, я думаю, смысл понятен. То, что если мы будем торговать на бирже макс то в долгосроке мы будем экономить. И при том довольно существенно. Особенно если вы трейдер, дейтрейдер, ну, который торгует каждый день, каждый час, у которых много сделок, то там комиссия может забирать и пополовину прибыли, и это очень важно. Я лично просто набираю монеты в свой долгосрочный портфель. Кстати, в комментариях можете написать, какие у вас монеты. У меня сейчас эфир, я накапливаю потихоньку, ну, и там еще другие. Мина тоже есть. Кстати, среднестатистический трейдер делает оборот в месяц около миллиона долларов, а мы считаем за год, то есть за год 12 миллионов долларов, а на споте на мэкс мы платим комсу 0, а на бинансе мы бы за это заплатили 12 тысяч долларов, на хобби 24 тысяч долларов, на фьючерсах 2400 долларов мы бы заплатили на мэксе, а на байбите 7200, то есть, ну, вы сами видите разницу. А мы же торгуем не год, не два. Кто-то вообще хочет взять свою жизнь с криптой. Я, например, в крипте с 2020 -го года мне все нравится, уже фиксанулся в недвижку. В общем-то, примерно так, пока все мы поняли. Да, низкие комиссии это огромный плюс, но это еще не все. На Мэксе есть и МД, и лунчпады, и кикстартеры, и глемы и различные конкурсы. В общем-то, ссылки будут в описании на телеграм-канал Биржи Мэкс. Вы там можете участвовать в разных торговых активностях, в творческих конкурсах. Иногда я даже участвую, потому что действительно можно выиграть ценный приз, да и поучаствовать. Там конкурсы рисунков из того, что я помню, были. В общем... Подписывайтесь. В чате также сможете задать вопросы у админов. Я когда задавал, мне проясняли вопросы по конкурсам. Я выигрывал даже, наверное, в 2-3. И все приходило. Так, что еще я хотел сказать. Примерно так. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Ну, и еще плюсы, Биржи Мэкс. Наверное, я расскажу о них уже в следующем видео, чтобы не затягивать. Самое главное, огромное количество монет. Ликвидность достаточно, низкие комиссии и дополнительные МД, лаунчпады. У меня, например, знакомый прям очень много торгует. Ну как, по сравнению со мной, у него там бывает за день по миллион два долларов торговых объемов. В МДах он участвует, там тоже что-то получает. В общем, примерно так. В комментариях можете написать конструктивную критику или какие-то вопросы. Все ссылки будут в описаниях.